Digital Go – это прям особенная конференция, потому что на ней в основном сконцентрирована аудитория людей, маркетологов, руководителей бизнеса, которые только делают первые шаги в диджитале и всегда очень классно с ней работать, потому что у них горит огонь в глазах, они жаждут чего-то нового, и это все новое, в принципе, на нашей конференции они и получают. Аудитория очень теплая, я видела, в глазах и понимание того, что происходит, и желание это в дальнейшем использовать Люди записывали, и я надеюсь, что это не будет в долгий ящик, а пойдет в работу для их бизнеса Ой, Каждый раз Digital Go — это такой большой диджитал-праздник, мне кажется, для всех участников и для спикеров в том числе Поэтому в этом году ничего <laughs> не изменилось Это очень здорово, что вы собираете большое количество людей и даете им возможность узнать что-то новое для того, чтобы пойти дальше со своим бизнесом Крутая организация, очень нравится и очень теплая аудитория. Как всегда, уже сколько лет работаем, одно из самых ярких событий на небосклоне диджитал-маркетинга в Беларуси – яркие гости, ярчайшие спикеры. Аудитория очень теплая, с такими аудиториями очень редко встречаешься в Минске, поэтому здорово. Ну и нужно сказать, что несмотря на то, что это конференция для начинающих, то люди знают, что такое CTR, что такое LTV, что такое ROI, и это очень приятно. Судя по тому, что я видел 10 с плюсом из 10 все просто отлично 10 из 10, но Тут другого быть не может Все замечательно, нету никаких очередей Большое количество волонтеров, которые помогают Решают любые задачи, очень много партнеров Можно здесь отлично Пообщаться с бизнесом Тоже всегда блестяще, потому что Всем хватает места, потому что Все хорошо себя чувствуют, прекрасная Локация и ну, только самое положительное впечатление Организация конференции у Групп всегда на высшем уровне Я люблю быть спикером На самом деле, потому что здесь Все хорошо от чаек до шариков печенья, ручек, розыгрышев Обучения и партнерских подарков Поэтому Все нравится, конечно же А Подобные мероприятия – это, собственно, заряд энергии чаще всего, и мы, собственно, в этом очень сильно стараемся. Это, конечно же, полезный контент, это конкретные практические шаги. В первую очередь, это, безусловно, знание, это новая информация, это новые идеи, это новый взгляд на уже привычные вещи, из которого как раз-таки и рождаются какие-то новые стратегии новые варианты продвижения бизнеса и во вторую очередь это безусловно нетворкинг, возможность познакомиться с огромным количеством представителей бизнеса своей отрасли, представителей смежных отрастей, с партнерами которые предлагают очень хорошие условия на очень много полезных вещей то есть это комплексная такая польза. Прежде всего, на мой взгляд, это важно с точки зрения того, что у людей появляется возможность делиться своим опытом, вдохновляться опытом своих коллег и пробовать какие-то новые инструменты, имплементировать в свой бизнес. Несколько основных причин. Наверное, во-первых, узнать для себя что-то новое, познакомиться с рынком. Нужно приходить, нужно общаться, нужно слушать вопросы от бизнеса, от целевой аудитории и разговаривать с коллегами. Подобные мероприятия нужно посещать, потому что это в первую очередь, это нетворкинг. Вы здесь можете найти работу, можете найти себе друзей, партнеров, да и, собственно говоря, научиться чему-то новому. По мнению аудитории, конференции Digital Goom не хватает бесплатного Wi-Fi. Но, собственно, это наша принципиальная позиция для того, чтобы они не отвлекались и могли сконцентрироваться исключительно на полезном контенте наших докладчиков и на общении друг с другом. Времени. Давайте два дня сделаем конференцию, и тогда все желающие, думаю, что найдут... Место себе в зале. Печеньки есть, что еще надо? Чай, кофе. Я считаю, как человек, который преподает digital маркетинг 10 лет, это должно стать не менее массовым занятием для белорусов, чем спорт. Онлайн-трансляция, которая есть на сайте, там нужно столько данных оставить, чтобы посмотреть онлайн-трансляцию. Конференции все хватает. Я же здесь, значит, все хватает. Все хватает. GoGo. Drive Знания Технологии Общение Развитие Образование Люди Рост Digital Future Самый простой способ определить свою целевую аудиторию – это, собственно, пообщаться. То есть нужно засучить рукава, залезть глубь э, ваших продаж, и проникнуть в голову каждого вашего клиента. А собрать их в небольшие группы, нарезать их по сегментам и дальше понять а, их волнение, что их волнует и как, в принципе, с ними вообще работать. А, попытаться открыть его на своем телефоне. Если он откроется быстро и вы сможете нажать а, в контактах «Позвонить», у вас еще не все так плохо. Я не могу сказать, что оно недооценивается, потому что наоборот, наконец-то, в последние годы все только и говорят, что о контенте, все только и пишут, что о контенте Возможно, специалистов по контенту просто не так много, а людей, которые называют себя копирайтерами и контент-маркетологами, наоборот, много И из-за этого такой небольшой диссонанс получается Но контент оценивается очень высоко, и моя работа это доказывает в том числе Любой бизнес тратит деньги, у любого бизнеса есть заявки и звонки, поэтому в любом случае ему, понадобится, ему всегда понадобится информация о том, куда он тратит эти деньги и во сколько они им обходятся. Поэтому любому бизнесу она понадобится. Абсолютно для любого бизнеса, не вне зависимости от его габаритов. Это может быть малый бизнес, средний бизнес, крупный бизнес. Аудитория взаимодействует с любым продуктом и с любыми услугами, если вы правильно их преподносите. Конечно, работает, Ну какие вопросы? Все старое умерло, новое продолжает существовать и развиваться дальше. Тогда самым простым решением будет разобраться, как же зайти в рекламный кабинет MyTarget для одноклассников, ВКонтакте, Facebook, Instagram объединенный кабинет. Выбрать определенную географическую локацию, ваш город, ваш поселок, деревню. И вам прогнозатор автоматически покажет количество зарегистрированных. Но это вовсе не значит, что вы можете всех этих людей охватить. Часть из них уже уехала, часть из них покинула соцсеть. Ведь знание в соцсети, регистрация в соцсети и активное пользование медийной платформы – это совершенно разные вещи. Как писать письма, чтобы они не попадали в спам, стоит просто оставить заявку на курс по интернет паркетингу И в рамках этого курса мы это очень подробно разбираем. Основные ошибки – это то, что маркетолог не знает продаж, продавец не знает маркетинга, а собственник не знает, где деньги.